Вообще говоря, задача нашего курса заключается не в том, чтобы узнать много какой-то новой теории. Мы здесь не для этого собрались. Наша задача – это формирование цельной картины мира маркетолога или, возможно, совершение каких-то действий, чтобы она стала более цельной, и формирование новых навыков мышления, причем в непосредственной живой практике. Именно поэтому то, что мы делаем – это так называемое обучение через действие, то есть ты будешь экспериментируя, совершая, и это очень важно, достаточно много ошибок, и чем больше, тем лучше, какие-то новые навыки приобретать и усиливать какие-то навыки, которые были у тебя до этого. Довольно очевидно, и это постоянно везде говорится, что мир стал очень изменчив, что постоянно появляются новые маркетинговые инструменты, что все время появляются новые подходы, что с невероятной скоростью меняются рынки, увеличилась скорость э, конкуренции и так далее. И в этом изменчивом мире довольно глупо полагать, что может быть какой-то один фиксированный учебник маркетинга. Поэтому у нас нет задачи найти, отобрать и выучить какую-то идеальную, самую правильную теорию. Нет, это так не работает, я убедился, об этом, убедился в этом на своем 12-летнем опыте. Наша задача заключается в том, чтобы внедрить в тебя такие представления о мире, чтобы ты мог или могла строить свой маркетинг живым. Я очень люблю метафору и вообще предлагаю обратить внимание да, на разницу между механизмом и вот а, живым таким а, тропическим лесом. Они, вообще говоря, отличаются довольно сильно, причем даже визуально для человеческого взгляда а, живая система выглядит гораздо красивей и гораздо более совершенной, чем а, вот такое промышленное оборудование. А, в чем отличие, собственно, живых систем от э, механизмов. Разница в том, что механизм он, или машина, да, они создаются, проектируются инженерным способом в каком-то виде, э, ставятся куда-то ну, или эксплуатируются, и в процессе эксплуатации они, после того, как они были созданы и были наверхненькие, они непрерывно разрушаются, их нужно обслуживать, э, там, ремонтировать. И так далее. Организм, в отличие от машины, наоборот, обладает способностью к непрерывному усилению от того, что с ним происходит. То есть на машинах, не на автомобилях, да, на обычных, там не заживают царапины на бамперах. Их нужно там, закрашивать или покрывать лаком, чем-то. На нашей коже царапины зарастают самостоятельно, потому что мы устроены довольно сложным образом, и он не механический. Он существует в логике экосистемы, точно в той же логике, в которой существует тропический лес. То есть наш организм в этом смысле гораздо больше похож на тропический лес, чем на конвейер. Даже несмотря на то, что, казалось бы, копирование ДНК – это вещь, которая очень похожа на движение какой-то конвейерной ленты. Второе важное отличие и живого точнее от, от механического и то, что я предлагаю тебе в своей голове держать, что мы будем непрерывно на протяжении всех трех месяцев говорить, во-первых, о маркетинге как о живой системе, а не о механизме. А во-вторых, мы будем говорить о тебе или о владельце компании, в которой ты трудишься наемным маркетологом, как о хозяине или о садовнике, а не о технике или об инженере. То есть э, очень часто маркетинг представляют себе как э, какую-то механическую систему, которая может быть достаточно сложной, она состоит из каких-то элементов или блоков, и нужно одни какие-то не очень годные блоки выкинуть, новые какие-то более годные блоки поставить, э, там, залить какого-то специального масла туда, чтобы это все работало и, соответственно, существовать в логике такого непрерывного постоянного технического обслуживания. При всем при этом удивительным образом такие люди полагают, что можно один раз э, создать, настроить маркетинг, и после этого уехать отдыхать куда-нибудь на острова. И так уже, безусловно, точно не работает, потому что как, э, если, если бы маркетинг был механической системой, то это довольно логично, что он непрерывно требует постоянного обслуживания. Но мы будем говорить в логике жизни и в логике роста в логике непрерывного э, прилаживания, да, в отличие от э, поломок. И здесь очень важно, что роль маркетолога – это роль рачительного хозяина или роль садовника. Вы не можете э, э, стимулировать к росту какой-нибудь росток, который пробивается из земли или там, вот морковь, и говорить ей, «расти морковь быстрее», там, э, убеждать ее в том, что она должна быстрее расти. И так далее. У вас это не получится сделать. Но зато вы можете ее вовремя поливать, вовремя удобрять, сажать семена в хорошо подготовленную почву, выпалывать сорняки, то, что мешает, да, и так далее. И вот именно об этом мы будем говорить на протяжении всего курса. Очень важно, что если вы строите живую систему, то вам нельзя никому слепо верить на слово. Особенно, если человек, какой-то эксперт, это может быть эксперт на конференции или человек, который пишет книгу, включая меня. Это очень важно. Я не пытаюсь отстраиваться от других. Мне тоже не верьте на слово. Если кто-то говорит в общем изо всех, то, скорее всего, это ну, скажем так, не имеет очень стопроцентного э, отношения к действительности. Я тоже иногда могу сваливаться в обобщение, и в тот момент, когда я это делаю, вспомните то, что я вам сказал, и не верьте мне. Верьте своему опыту, и верьте рассказу других людей о своем личном собственном опыте. Причем как об опыте успеха, и к нему нужно относиться очень осторожно, и мы об этом поговорим во втором модуле. И что очень важно, верьте опытом неудач. Если человек с вами делится, что я делал вот так, так и так, и так, и это не сработало. Во-первых, ну, это стоит принимать в внимание. А Во-вторых, э важно помнить, что для вас то, то, что не сработало для другого человека, на самом деле может сработать. И это тоже часть построения живой системы. Дело в том, что мы все э растим свой маркетинг в разных рынках, в разных контекстах, э в разных условиях. Поэтому. Может оказаться, что то, что не сработало для одного человека, сработает для вас. И наш самый главный, самый мощный инструмент — это рефлексия. Мы будем постоянно на протяжении всего курса заниматься разнообразными способами самонаблюдения. За самими собой, как за э, профессионалами, за нашей маркетинговой системой внутри компании, за э, рынком за действиями конкурентов, за тем, как ведут себя потребители. И поэтому у нас может быть очень много разнообразных, больших, маленьких, средних, э очень разных списков. И далеко не факт, что все из этих списков вам понадобятся. Но поверьте мне, чем больше мы будем рефлексировать в ходе этого курса, тем больше пользы вам это принесет. Поэтому помните о том, что рефлексия – это наш главный инструмент, то есть способность посмотреть на себя со стороны, и мы будем его на протяжении курса непрерывно развивать.